не понял а где звук, Ой, молодец, бля, звук. мы взорвем корабль попробуем спастись в челноке а звук Хорошо. есть ёпта нам нужен хладагент для вентиляционной системы это я типа продолжаю то что я играл я просто я не услышал что нам надо какой хладагент я я звук настраивал я думал что звука нет а звук есть Матом дикий трах Происходит ну, давай. Чё давать? Кого давать? Кому давать? Не надо никому давать Мне можно Бля, это та же самая карта У меня вообще сейчас стычки с этим Чужим вообще сейчас Не предвещать Но... Пламберт, где? Пламберт Пламбер. Да сейчас эта тварь придет. Ты че орешь? Отключить блок управления ES. Что такое ES? ИС? Искусственная система. А я же его закрывал. Или тот сраный, драный, чертов Android его открыл, да? Так, ну привет, здорово. Здорово, мои родненькие. Ну привет. Давай, иди отсюда. Ну, чё ты? Что ты вы делаешь? А у меня пропуск. Я взял же, да? Да, е, я взял, отлично Так, куда мне идти? Ну конечно же Включить унич... самоуничтожение На строма. конечно Из самой сложной миссии Мне дают самую сложную э, Мы берем, вот так делаем Быстрее, быстрее, быстрее быстрее, Он сейчас пойдет туда Топливо для огнемота, спасибо, ой, спасибо Благодарочка моя Благодарю, благодарю Давай, открывай, мать, быстрее Бля, ну конечно же шум издаст. Нет. Спрячься, мать, спрячься. Быстрее! Меня нет. Давай, вали отсюда. Ну чё ты, чуть Ему как медом тут намазано. Оба. Здорово. Так, давай, давай, улепетывай отсюда. Бля, реально послушался. Так, он пошел в мою сторону, бля, ну ты. Ооо. Бля. Так, все, ты меня уже. Задолбал. Уйди, пожалуйста, с моего пути. Все, давай. Ну реально, уже задрал. Ну ходит тут и ходит. Ну ходит и ходит. Ну, ходит и ходит. Ну, честное слово. Так, давай запрячемся, заныкаемся. Бля. Тихо-тихо. Топливо, топливо, спасибо, господи. Так, все, включаем самоуничтожение. Только, а как мы выберемся с корабля, если.. Да, соберись Как мы вообще корабль будем покидать Если мы его сам, с, самоуничтожим Запустить самоуничтожение Давай Четыре рычачка надо Это чтоб Вы точно хотите запустить самоуничтожение Да, я точно хочу запустить самоуничтожение Давай, давай, давай Все кнопочки надо нажать, чтобы горелось Активировать Сейчас он придет, нас трахнет И все будет зашибись Ну давай, давай, быстрее ты крути Вот и все вот и все, давай, давай, давай, быстрее. Быстрее, рипли, быстрее. Ну что ты так медленно крутишь? Мать вашу, ну давай, быстрее. Ну конечно, опасность. Я самоуничтожение включу. <ос esta��> вот это вот. Прикольно. Так, нам сюда-сюда. Я поглядываю частенько на карту, потому что тут, бляха, ни черта не видно. И вы слышите? Музон! Музон, вы слышите этот музон? Так, чужой где-то там, ну и... Я плевать на него, если честно. Так, здорово! Маттишка назад. Вот, молодец. Все, я побежал. А двери закрыты, а почему? Охере она! назад! Назад пошел! Больно. Ну я живой. Они закрыли нам проход. Вот так закрыли нам проход, твою мать. Придется идти старым путем, блеха муха Нам осталось хрен, да ни хрена. Но я, они закрыли путь. Вот ублюдки. Че, на меня бежишь? И я побежал как бы. Куда, куда, куда, куда? Да через... залезь ты, пожалуйста! Залезь ты, я... сантиметр остался залезть. Я запутался в этой грёбаной лестнице. Не пытайтесь бежать, это шумно, да, Опасность, опасность. Где тварь, тварь сзади, отлично. Откройся быстрее, быстрее. Так в эту вентиляцию не заходим. Так тут клей и что-то еще и хлам какой-то. Нам это не надо. Нам мы просто идем. Еще так мало, еще так мало. Можно что-то было взять, но я полез, Залезь! пожалуйста. Лаки, лаки, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, закрывай, закрывай его, закрывай. Где оно? А, -а, -а, -а. три минут. минут, сейчас, Поди. что нам делать дальше? Запустить нарцисс, все, улетаем на нарциссе, улетаем нафиг, улетаем с этого безумия, Детим. Скоро увидимся, Аманда, види себя хорошо, люблю тебя. Это х что? А мы за кого играли? За Рипли или? За мать, Рипли. Чё вообще, типа? Всё. Ну ладно, вот эти вот два режима мы прошли. Остался режим выживший. Игра в режиме выживший может впечатлить, да? Мы её давно прошли. А если кто-то не смотрел, вот там где-то вот появится, вы посмотрите. Ну давай за Паркера. Питер Паркер, он мощный. Так, это я все возьму. Вау, это типа выживание. Вот это прикольно, на самом деле, режим. А чё, время прошло? Чё началось? Тихо. Чё началось? У меня нет карты, я не знаю, что мне делать. Бля, я думал, это коктейль молота, ёп твою мать. Меня нет! Тут дома. Так, ну это уже как бы типа испытание. Это вот типа для чивок, я так понял, да? Это вот для, чтобы прям на все 100-100-100% пройти эту игру, но... Я не особо хочу проходить Прям на все миллиарды э, Миллиард Сто процентов А чё нам? А чё нам? Мы пойдем на второй этаж А чё нам? А чё нам? О! Вот это красиво Вот это красота, Марс Марс, вкусный такой Не, ну Сникерс лучше, конечно но Марс тоже неплохо. Так, вещество Б всякие. Я не знаю, будем проходить эти испытания. Я не особо вижу смысла проходить эти испытания. Это вот, ну серьезно, это типа на все 100 миллиардов, Ну да. Он вышел как раз, как только я начал нажимать кнопки. Круто. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Alien Isolation. Где-то вот тут. Давай, удачи.